Всем привет! Вы на канале Science TV. Сегодня вы узнаете, что такое Вселенная. Но перед началом подпишитесь на мой канал и поставьте колокольчик для того, чтобы не пропускать в дальнейшем полезные видео. Приятного просмотра! Вселенная – это весь окружающий нас мир, в том числе и то, что находится за пределами Земли. Это, к примеру, космическое пространство, планеты, Звезды – это материя без конца и края, принимающая самые разнообразные формы своего существования. Большинство астрономов уверены, что Вселенная началась со сильного взрыва примерно 15 тысяч миллиардов лет назад. Этот гигантский взрыв, который ученые называют Большой удар, разогнал горячие газы во всех направлениях. И в конце концов образовались галактики, звезды и планеты. Скорее всего, Вселенная безгранична. К тому же она расширяется, то есть составляющие ее галактики, звезды и Солнечные системы перемещаются, удаляясь от центра во всех направлениях. Даже самые современные астрономические средства не могут охватить всю Вселенную. А ведь они способны улавливать свет звезд. Удаленных от нас на расстояние 2 миллиарда световых лет. Этих звезд, быть может, уже и нет. Свет идет миллиарды лет, а телескоп их видит. Как же велика Вселенная! Она столь огромна, что астрономы вынуждены измерять ее протяженность в световых годах. Световой год обозначает расстояние, которое преодолевает свет за один год. Поскольку свет путешествует со скоростью 300 тысяч километров в секунду, это примерно 186 тысяч миль в секунду. Один световой год равен 9,5 триллионов километров. На этом данный видеоролик заканчивается. Если оно было вам полезным, поставьте лайк. Также не забывайте подписываться на мой канал для того, чтобы как я ранее говорил не пропускать полезных видео